Только ты один остался, давай тащи. Ну ты пойдешь их уб уже убивать или здесь постоишь? Да-да-да, щас-щас-щас. Тут слишком С Богом, я тебя перекрестил, короче. Нормально все будет, давай, ты справишься. А, мусульманина перекрести. Я сейчас убил вообще. Ты меня вообще сейчас Ладно, мы никому это не расскажем. Никто не слышал. Да-да. А чё все смеются? Вы чё, что то слышали? А я чё, микрофон не отключил в этот момент, когда тебя крестил, что ли? 50 человек услышал, прикинь. Короче, мы спалились, не получилось. Ман, Мочрон. Она была сначала на дропу. Нам вертушку привезли, погнали. Да-да-да-да-да. Ебать, что за такси. А мы вызвали просто. Яндекс.Такси Яндекс Там что, фулк у вас или что? Да погнали, сейчас да, разберемся Сейчас надымим там и разберемся Да, вот он тут Блять, ну смотри Аааа Две, один Нихуёво разобрались так-то О, жесть! Что? Все, все, дружим, дружим. Блядь. Я без оружия, ты единако от меня. Я не твоя мама. Блять, ебаный КГБ, блять. Смотри, до упора бежит, блядь. Тебе мой килл поперек горло встал. Блядь. Да он сидит, блядь, просто у ящика и читает блядь. Блядь, вот. Просто пиздец, блять. Что это такое? Сзади. всех щелей. Ты их так быстро, блин. Ты их так быстро убиваешь, что сам не видишь. И куда его так перето, блин? Что? А он. Чего случилось? Да, бруха, смотри, какая она красивая. Её прям. Боже. Красоточка. Две красотки, прикинь, ни один клиент какой-то некрасивый. Тут три красоты. Чего ж? Может вы дадите что дом забрать, а то вы троих забрали. Так забирайте, молодцы Ну блин, не стреляй, не стреляй, оставь, оставь, пусть забирает Не стреляй. Да, блин. Блин, ну поздно. А, ты его убил уже? А, и того убили? Ну, блин. Блин, пацаны, скажи, скажись. Пацаны, я скажи, делаю сорок, все, серьезно. что мог. Ну, простите, пацаны. Этот бегающий ноутбук меня уже достал. Давайте его убьем, блин. Ну, а что он летает, блин, с этим ноутбуком за спиной? блин. Достал уже этот ноутбук бегающий. Настечка, <св св> ноутбук. Да блин, ты... Так, Настечка, <св> что ты бегаешь с этим ноутбуком за спиной? А, ой Еще что вас так много, ребята? Чего так много? Мы по одному не ходим, только кучкой, бандой. <с uprising> Я понял. <с Storm> <с Storm> <сOR> <сOR> Я на днях понял, что мне пора завести ребенка, когда не мог дотянуться до пульта. Сантиметров 30, а было неохота. Ты серьезно, батик?